Так что это, это солнечные часы, да? Это солнечные экологические часы. Что значит экологические? Была тут девушка, которая интересовалась экологией. Я говорю, вот у меня эти экологические часы. <свят> экологические то, что они не не тикают, что они не идут в разрез с природой. А, Я понятно. Я знаю, ну так. И... Шу -шу -шу. и они идут всегда, даже если а? кончилась электроэнергия, у -у -у. батарейка и так да. далее.